Друзья, всем привет. Приношу сразу же небольшие извинения в связи с тем, что мы на 10 минут вышли после боролись с техникой. Нам же очень важно, чтобы на мероприятии был и звук, и и картинка. Всем добрый день! Предлагаю проверить, кто из какого региона, пока я смотрю, люди собираются. У нас тут почти 300 человек. Кто из какого города, можете пока прописать. Я увижу, насколько вы меня слышите и слышны ли меня вообще. Да. А мы уже человек? будем готовить вопросы. Вот я как сам вижу, что да, меня слышно. Все отлично, большое спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях человек, который, который, который создал децентрализованную биржу. То есть мы с вами поддержали этот проект, то есть на самом начальном его этапе и по просьбе как говорилось раньше, трудящихся, а теперь по просьбе большинства мы пригласили Влада к нам. Влад, если у тебя есть звук, то сейчас самое время поздороваться. Добрый вечер всем, рад всех слышать, с удовольствием отвечу на любые вопросы. Слышно меня? Да, тебя очень хорошо слышно. Отлично. Очень здорово. Вот, Влад, тогда мы сразу же, я думаю, сразу же приступим, потому что ну чтобы время, деньги, как говорится, денег нет, поэтому сразу же в бой. Меня... Наверное, как и многих из нас интересует, у каждого из нас есть своя точка входа в криптоиндустрию, в крипторынок. Поделись, пожалуйста, как получилось это у тебя, то есть каким образом, как ты столкнулся первый раз с, крип, с криптовалютой, то есть или там это был биткоин, или это может быть какая-то другая была единица, и, конечно же, как ты перешел в разряд трейдинга и биржевых инструментов, таких как Bixx. С криптовалютами познакомился достаточно давно, это был далекий 2012 год. В то время занимался такой деятельностью, как процессинг платежей, платежные терминалы, прием платежей. И к нам обратился некий клиент из Европы, которому нужно было сделать так называемые криптоматы, аппараты по покупке и продаже криптовалют за фиат. Мы поставили ему определенную партию, он установил их в Нидерландах, в Латвии, в Литве в Словении, в Чехии. Вполне успешный бизнес в то время был, он никак не регулировался. Но таким образом у нас и произошло знакомство с миром криптовалюты. Далее торговал, немножко майнил, немножко трейдил. Некоторое время представлял децентрализованную биржу европейского Ledger в России. Посмотрел, как все работает изнутри и понял, что в принципе ничто не мешает сделать самостоятельный такой продукт, который... Если делать его самостоятельно, будет более успешным, принесет больше пользы, больше оборотов и так далее. С того момента, с того года я начал, приступил к созданию децентрализованной экосистемы DX. Ну, очень здорово. О, сейчас, секунду, я все подключаю, лишние сообщения сразу не выключил. Да, хорошо. Следующий вопрос. У нас получилось так, что вот как раз сейчас ты пролистываешь, то есть ну, своего рода, наверное, такая у вас произошла такая подготовительная фаза, и потом вы провели, то есть открытое ICO. ICO насколько я понимаю, насколько я это все видел, у вас прошло без сучка, без одореньки, то есть все кнопочки работали, все было здорово. Что теперь? Вот у нас прошло ICO. Какие действия? Вот как вот вот после ICO происходят процессы? На, ну, в частности, в вашей команде, то есть чем именно вы занимаетесь и вот, что вот нас дальше может ожидать? Все силы, соответственно, после ICO посвящены разработке продукта, его улучшению, построению экосистемы, листингу новых монет, как больших криптовалют, так и небольших токенов ERC20, поста ICOшных, разработке мобильного приложения децентрализованного мессенджера все что мы обещали сделать децентрализованный мессенджер полагаю покажем в конце августа альфа мобильного приложения будет уже в конце этого месяца также занимаемся листингом токена на внешних биржах произвели листинг на Systemcoin это большая турецкая биржа у нас к слову турецкое сообщество занимает порядка 35-40 процентов всего ICO достаточно дружная комьюнити готова дальше помогать развивать переносить ликвидность на торговлю. Также на ту неделю произвели листинг на бирже BTC-Alpha. А, собственно говоря, в децентрализованных биржах есть. Получается, что три биржи у нас уже подключены. А, теперь осталось нарастить на них оборот и выводить монету после этого на CoinMarketCap. После чего при, придет как новая аудитория трейдеров и инвесторов, увеличится ликвидность платформы. И, соответственно, ранние инвесторы полагаю, будут довольны результатами, поведением курсовой стоимости и появлением объемов. Но, опять же, повторюсь, поскольку у нас проект долгосрочный и не хайповый, а, напротив, он инфраструктурный, то есть мы создаем его на века. Как, как мы знаем, с централизованными биржами будут случаться проблемы, например, осенью будет много делистингов разных монет, полагаю, что они придут к нам. Поэтому в большей степени надо прилагать усилия именно на разработку самого продукта. Вот ты прям, мой следующий вопрос снял языка. Очень часто встречается вопрос, в чем же все-таки отличие децентрализованной биржи от централизованной биржи? И дополню сразу же вопрос, а действительно ли есть полностью децентрализованный процесс? Или это еще пока миф, и мы готовимся к этому процессу? Вот твое мнение как специалиста, как это сейчас выглядит? Ну, прежде всего, в децентрализованной системе нет единого центра отказа. Нет центральной администрации, какая есть во всех централизованных биржах. Мы видели случаи неприятные с MTGOX, потом с корейскими биржами, недавно с бывшей BTCE, а ныне VEX. То есть, когда существует единый центральный центр отказа, риски гораздо выше. В случае с децентрализованной биржи, в том числе и DX, Администрация биржи даже теоретически не имеет доступа к счетам пользователей. Если в централизованной бирже, по сути, на счетах пользователей рисуют фантики, некие цифры, не подкрепленные необеспеченными реальными криптоактивами и устраивают памп-н-дампы по э, разным монетам, соответственно, отбирая у 90% трейдеров их активы, то в децентрализованной бирже это невозможно. Соответственно, все заявки также являются децентрализованные Матчинг заявок является таковым, то есть mm -hmm. он реально отображает а, соотношение спроса и предложения покупателей и продавцов. Именно поэтому, наверное, на децентрализованных биржах объем пока небольшие в отличие от централизованных, где 90% рисуются роботами, mm -hmm. и что не имеет абсолютно никакого отношения к реальному положению дел и реальному спросу и предложению криптовалют. Но, как ты верно заметил… Полная децентрализация – это миф, такого не бывает. Вот мы недавно видели взлом децентрализованной биржи «Банкор», которая якобы была децентрализованной. Вот И, и что показательно, произошло это ровно после того, как Виталик Бутерин пожелал всем централизованным площадкам гореть водой. И тут вот децентрализованная биржа вдруг поломалась. Совпадение, не думаю, как говорил известный персонаж вот, и у них оказался скрытый механизм по возврату этих токенов, что-то они вернули. Таким образом, все же какое-то, наверное, будущее за такой гибридной системой из децентрализованного и полуцентрализованного управления, которое делегируется каким-то доверенным узлам, заслужившим там репутацию, возможно, придется страховать депозиты, которыми могут управлять эти узлы. То есть, совершенно ты верно сказал, что децентрализации в чистом виде ее нет. Это, скажем так, красивый миф. да? Это э, модель, некий фреймворк, с которым необходимо сравнивать реальное состояние дела и вещей. Но вот все-таки интересно как ты видишь есть такая все-таки вероятность что в будущем будет полностью на сто процентов децентрализованы все процессы то есть я не говорю там это завтра или там через год uh -huh. может там в течение там 35 лет или вот твоя твоя перспектива как ты это видишь вполне не исключено просто само децентрализация это в большей степени философия человечество если к этому не готово, соответственно этого происходить и не будет Отлично. А, пока люди к этому не готовы, они ждут какую-то третью сторону, что оно о нем позаботится и так далее. А, здорово, благодарю. А, теперь коротко вернемся, ведь биржа DEX это же… А, или как мне правильно произносить? DX? DX. DX, окей. Okay. А, а, биржа DX это не просто биржевой инструмент. А, насколько это видно и понятно, вы создаете целую экосистему, то есть там есть разные продукты, то есть с одной стороны это exchange, да? то есть с другой стороны это мессенджер криптовалютный, да. То есть, если может быть в двух словах, чтобы людям понятно было, а для чего именно такой конструкт из нескольких разных направлений, вот связанный в одной связке, вот, совершенно верно. Я даже тут э, выделил тут блок, который mm -hmm. посвящен тому, что мы создаем. То есть биржа, по сути, является только э, непосредственно ядром системы, э, ее основой на которые уже э, присоединяются дополнительные инструменты. Mm -hmm. То есть децентрализованный мессенджер, он будет э, включать в себя финансовые возможности, возможности перевода э, средств между пользователями, возможность э, торгов в будущем, может даже возможности какие-то краудфандинга. Извини, пожалуйста, ты сказал торгов на мессенджере? Да, совершенно верно. То есть мессенджеры – это одна из точек входа. Вот То, что Telegram планировал создать систему да. Тонн, это просто одна из точек входа. Мы должны понимать, что интерфейсы очень сильно меняются, трансформируются и э, по большому счету то есть будут... мне чтобы простому пользователю понять. То есть у меня есть мессенджер, ну скажем так, по подобию Телеграма, то есть ну или, скажем, да. либо там другого. Но у меня есть дополнительная функция отсылать не только фото, видео и там какую-то текстовую составляющую, или... а также я могу еще э, переслать там э, если я правильно понял, любой криптоактив, это так? Да, совершенно а -а. верно, к этому и стремимся, к этому идем. И, соответственно, я могу в этом же мессенджере, например, у меня э, есть, допустим, ну, скажем, биткоин, я бы хотел обменять биткоин э, на DX монету, то есть я смогу это сделать прямо внутри мессенджера, я правильно понял, да? Да, мессенджер будет по IP работать э, с системой как ядром, то есть а -а -а. биржа будет являться ядром, будет обеспечивать все эти сделки. Соответственно, чем больше вокруг биржи разрастет сторонних сопутствующих сервисов, тем больше будет ликвидности, популярности и так далее. Отлично. Все, теперь я понял, то есть, что, имел, что имелось в виду точкой входа. То есть, у меня может быть интерфейс в биржевом аккаунте, то есть, это может быть на смартфоне или там на компьютере, но по факту мне даже это лицо, ну как лицевое, это мне не нужно будет, то есть, я смогу прямо с мобильного приложения выполнить ту да. же функцию для обмена, да? Совершенно Отлично. верно, а потом уже за компьютером более детально посмотреть, на более высоком таймфрейме да. посмотреть что-то, провести технический анализ. Но когда необходимо в два клика что-то купить-продать, соответственно, такое приложение незаменимо. – Отлично, супер. А, следующий вопрос – это Dcash, что здесь имеется в виду? – Это кредитная... это, условное, это условное название было, не исключено, что скорее всего это отложится на неопределенные сроки, потому что, как мы видим, централизованный мир всеми возможными способами закрывает возможности работать крипте с фиатом. То есть карты отключаются, с ним связаны риски, не исключено, что это в принципе у всех игроков рынка прекратится такая возможность. Но возможно мы просто привлечем какого-то стороннего партнера, сторонний сервис, который сделает нам некий white label и будет обслуживать Отлично. Crypto то есть это блокчейн фонд или что это? Да, совершенно верно. На, на, на биржу в ближайшее время, надеемся, придет э, дополнительная ликвидность, э, появится высокий объем торгов, придут трейдеры, и, соответственно, трейдеры будут э, выставлять свои портфели, свои стратегии на обозрение. Сообщество сможет самостоятельно выбирать, какому трейдеру передать активы в управление э, с целью.. Э, максимизации э, прибылей, сокращения рисков таким образом это будет децентрализованный криптофонд на блокчейне опять же поскольку все прозрачно все сделки пишутся в блокчейн то в отличие это будет выгодно его отличать от большинства расплодившихся сейчас псевдо фондов да. э, которые реально сделки не делают а просто посор... развивают многоуровневую рефералку развивают чистый млм перекладываются средствами торговых сделок там не идет то есть это обычные японцы схемы это там процентов 90 от текущих фондов Фонд, естественно, не будет гарантировать доходность вообще никакую. То есть это в принципе невозможно давать гарантию фиксированной доходности в процентах, тем более на падающем рынке. Вот. Но трейдеры будут показывать, на что они способны, как играть там, от шарта, от ланга, находить монеты, которые принесут прибыль, находить ICO, которые принесут прибыль. То есть, в ближайшее время мы такой эксперимент будем запускать. Несколько трейдеров будут вести портфели, отчитываться, что они сделали. Вот задаем средства управления небольшие покажем сообществу как это на примере работает А то есть мне что правильно понять это работает следующим образом у нас есть какие-то доверенные трейдеры и проверенные да и mm -hmm. соответственно мы на их аккаунт перегоняем сумму X то есть по факту им доверяем какую-то сумму, они с ней работают и потом выплачиваются. Или же это делается по-другому. На моем биржевом аккаунте лежит моя сумма, но она копирует э, сделки этого трейдера. Как вы устроили? На, на первом этапе развития реализуем более простой вариант. Это первый. Естественно, mm -hmm. в идеале будет, конечно, вторым. Копирование потребует... чтобы все-таки да. третьему лицу не доверялось. Да, с третьему лицу доверялось. Но мы будем выступать в данном случае, как и скроу по этим mm -hmm. сделкам, по этим портфелям. – Искрол, по-русски, как это? – Что это такое? – Гарант. То есть средства будут переводиться на счет, который принадлежит соответственно администрации EDX. Трейдеру будет предоставляться просто возможность проводить сделки с лимитированным риском, с невозможностью вывода. Вот, то есть мы риски мы будем минимизировать, определенные стоп-лосы ставить и так далее. То есть трейдер к средствам иметь доступа в плане их вывода, перевода не будет. Только непосредственно к сделкам, и то достаточно с жесткой с жестким риск-менеджментом. Угу, отлично, здорово. А другой вопрос. Знаю, что всегда непросто запустить свою первую. Машинку своего первого детище запустить эту так называемую альфа-версию. Скажи по-честному, нанервничались? Как у вас прошел запуск? альфа версии и может быть, поделишься? Какими трудностями вы столкнулись и как вы с ними справились? Естественно, во время ICO мы, во-первых, практически не спали, то есть там 2-3 часа. Несколько телефонов, несколько мессенджеров, уведомлений, если что-то там упадет. То же самое произошло и с альфа-версией, разумеется. Да. Но мы обещали 25 мая запрестить. В принципе, мы ее запустили с огрехами. Естественно, это не идеальный вариант. Это именно альфа. Угу. Вот. Тем не менее, она уже работает. Тем не менее, от нее уже есть какая-то польза в сообществу. Более того, мы изучали статистику всего блокчейна BitShares, и на текущий момент мы э, наше сообщество уже занимает 8% среди э, всех активных трейдеров в этом блокчейне. То есть ведь, э, BitShares развивался 5 лет, пришел к определенному результату, мы, условно говоря, там за два месяца к нему пришли. Ну, вот, полагаю дальше будет больше такими темпами ну и потом естественно будем э, смотреть вперед светлое будущее создания собственного блокчейна со своими голосующими нодами витнесами и так далее то есть в принципе альфа выполнила то что должна была выполнить э, работает стабильно попытки взлома досы естественно идут Пока, слава богу, все в порядке, вот, ничего ни разу не падало, шлюзы работают, вот вывод, торги идут, заявки выполняются. То есть, ну, это уже мы, система Коль уж мы заговорили о развитии и о будущем, я думаю, большинство людей, которые приобрели для себя коины такой самый такой, наверное, интересующий вопрос. Что а, нас может ожидать в плане роста самой монеты, и, может быть, в каком временном диапазоне? То есть понятно, что нет никаких гарантий, понятно, что а, а, то, что мы все делаем, это то, что мы предполагаем, как это будет. Но тем не менее, у тебя же наверняка есть какой свой какой-то план развития и понимание, а, то есть, в каких временных диапазонах, что будет происходить с монетой. Да, совершенно верно. Сейчас, если говорить, в плане э, перспектив роста курсовой стоимости. Как я уже ранее говорил, сейчас наша задача выйти в coin market CoinMarketCap. Соответственно, для того, чтобы туда выйти, надо показать оборот на трех биржах. У нас это есть. Сейчас мы выйдем на CoinMarketCap и э, э, доработаем Альфу, выпустим бета-версию и приступим к масштабной рекламной кампании. В том числе будет представлено сообществу э, многоуровневая рефералка. Трехуровневая она будет для привлечения агентов. Так что э, любой человек, кто привел на биржу трейдеров, сможет всегда зарабатывать комиссию от его сделок. То есть с каждой сделки получается, да? Да, есть... с каждой сделки, с каждой перевода. То есть с переводов тоже какая-то комиссия капает даже. И между счетами что-то переводится. А, далее у нас есть достаточно сильные партнеры по Азии. Вот это Филиппины, Малайзия. Таиланд, с которыми познакомились во время многочисленных поездок, они с нетерпением ждут, когда мы э, как раз нажмем на кнопку старт и дадим им возможность разрешения привлекать на эту биржу свои потоки. Там, там речь идет там, о нескольких сотнях тысячах пользователей. Тем более, тем более сейчас в Таиланде э, дали зеленый свет в крипте, на Филиппинах тоже, э, вот, там как раз завязка с людьми, которые у истоков этих процессов стоят. Но опять же, торопиться не надо, все надо делать постепенно, чтобы людей не было разочарования, если мы дадим Альфу, которая, честно говоря, работает с багами, она еще пока сырая э, на текущий момент, естественно, массированно, промышленно раскручивать ее смысла нет. Да? Мы эту аудиторию просто потеряем. Когда она будет идеально вылезана, идеально все будет работать как часы, так что мы можем ночью спать, вот, безбойно, вот, тогда мы говорим, и люди начинают заходить, заводить пользователей, приводить ликвидность. Другой момент, на который мы делаем ставку, это сентябрь этого года, когда всех будет финальный приговор к репте давать. Скорее всего, он достаточно будет жестким, то есть э, пойдет массовый делистинг с крупных бирж большинства токенов, наверное, процентов 80 все-таки делистят, вот, это исключение подпадут только Proof of монеты, где нет единого центра, единого органа, которые не являются секьюрити. То, что является секьюрити с точки зрения SECA и то, что не подпадает, и то, что не соответствует американским законам, разумеется, будет делистина, есть Ряд небольшой исключений, которые являются секьюрити, которые работают по американским законам, но их по пальцам можно пересчитать. Соответственно, эта масса монет куда должна хлынуть, то вот. хлынуть. Единственный вариант, куда они хлынут – это децентрализованные биржи. – Есть опасность или вероятность того, что та же самая комиссия делать начнет стресс именно децентрализованным биржам? И насколько вообще большая вероятность того, что они точно так же будут вмешиваться в эту деятельность? Будут. Мы плотно общаемся с нашим адвайзером из блокчейн BGRs Foundation, которые стояли у истока создания всего блокчейна BGRs. То есть, сообщество BGRs является, в принципе, достаточно законспирированным. Никто не знает всех лиц, кто за ним стоит. То есть, это комитет мастер-нот, витнесов, которые поддерживают всю сеть. Но у них появился так называемый спикер, да, определенное лицо, которое является проводником между блокчейн-децентрализованным миром бишар и между внешним соответственно uh -huh. централизованным миром. У них определенные есть успехи в риторике с тем же секом. У них удается залистить битшары на крупных биржах. В частности, на Binance прошел листинг BidShares. Это uh -huh. хороший достаточно знак. То есть ее монету начинают признавать как не security. Uh, то есть риски такие были, но они пройдены. То есть шерс, само слово шерс это акция. И сек достаточно серьезно придирался к этому, говорил, что вот у вас, у вас же акции, вот бит, шерс, какая-то доля. Какие-то там блоки генерации, люди за э, э, э, комиссии какие-то получают, но тем не менее им дали обоснование, что это на самом деле не так. Таким образом, биржи на блокчейне BitShares являются более-менее защищенными в этом плане, то есть про них уже большой злой брат знает, Вот пока никаких попыток уничтожения не производил, соответственно, а -а. как только пойдет большой оборот, естественно, такие попытки будут. А, – BitShares вышел на Binance, это когда было, это же не так давно было? – Ну, где-то в последний. – Где-то последний месяц, полтора-два. Mm -hmm. Но на BitShares особо не отобразилось, хотя Binance является одним из самых, на данный момент, большой биржи по объему, по крайней ну, мере. – вот да. сегодня BitShares там по 20 центов стоят, ну, BitShares да, вот. неплохо достаточно ходят такими большими скачками. Правда, равновероятно и вниз, и вверх. Да. Да, так что одно одно другое вбивает. А опять же, это топливо для системы, которое и, и, там используется. Мы хотим, чтобы Дикс к этому пришел. Опять же, возвращаюсь, когда будет... Рост курсовой, стоимости. Рост курсовой стоимости будет тогда, когда монета будет использована по назначению, она будет использоваться для оплаты комиссии, для оплаты проведения ICO, для оплаты листинга. Вот я тут не случайно форму для листинга открыл, сейчас mm -hmm. редко нам монет будут листиться, платить они будут за это дексами, они будут покупать на DX дексы и платить. Соответственно, okay. эти средства пойдут в общий фонд, как мы обещали, там треть прибыли который этот фонд будет аккумулировать, будет распределяться по декс холдерам mm -hmm. вот. Далее дексы далее будут сжигаться в самом мессенджере, то есть там будут платы за транзакции и за звонки, и за сообщения взиматься в дексах. Соответственно, монета будет также постепенно выводиться из оборота, соответственно, будут дорожать. Как только, как только придет большое число пользователей, о котором вот я несколько минут назад говорил, и они начнут покупать эти монеты, пользуются ими, и они будут дальше сжигаться, какая-то их часть, и выводиться из оборота, соответственно, пойдет рост курсовой стоимости. То есть можно посмотреть за аналогичным проектом, это проект Waves. Вот, ну, DX, по сути, те же Waves, только на, на технологии BitShare. Собственно, mm -hmm. к, к такому построению бизнес-модели мы и стремимся. – Ты сейчас проговорил очень важный момент, я думаю, многие из участников даже не слышали, то есть холдер – это держатель монет, то есть у него получается дополнительное преимущество, то есть вопрос к чему, к тому, что чем дольше я держу, тем интереснее мне. То есть с одной стороны понятно спекулятивный, но с другой стороны ты проговорил, что какой-то процент будет распределяться между холдерами. А можешь дообъяснить вот этот момент именно? – Да, это, собственно говоря, у нас отображено в white Paper. 30 соответственно, будут распределяться. Именно от прибыли, да, то есть вот допустим или а не, не от прибыли, а от, от объема получается, Нет, которого... Не, не, нет, не объема, это не надо путать, то есть треть объема, разумеется, платить невозможно. 30 Именно процентов от прибыли, да. 30 от прибыли, от прибыли, которую делает непосредственно биржа. Ага, отлично. Здорово. И такой вопрос уже не касающийся непосредственно DX, но тем не менее ты являешься специалистом э, очень высокого класса. И вот э, твое личное мнение, то есть вот… Э, Заработок на криптовалюте, то есть он переживает там разные этапы, то есть с одной, сначала люди э, только на спекуляции шли, то есть они просто брали монеты, ну там холдили их и в какой-то момент начинали пользоваться всеми преимуществами того, что они надержали там хороших, да. Потом в какой-то момент пошла волна э, именно майнинг, майнинговое оборудование, все, что с этим связано. Потом в какой-то момент мы стали видеть, пошло большое количество именно повальное такое ICO. Вот твое личное мнение, то есть вот как сегодня, вот именно сегодня актуальный момент, оптимально заработать на криптовалюте и как удержать эти доходы. То есть, может быть, есть какой-то секрет, может быть, есть твое личное мнение, то есть вот как ты видишь мир будущего вот, своими глазами. Да, совершенно верно. То есть период хайпа спал, вот таких цен в обозримом будущем. Мы уже, скорее всего, никогда не увидим. Соответственно, вот наблюдая ровно то же самое, что происходило на других рынках, то есть любым рынком в определенное время свойственно то, что будет там надаваться какой-то финансовый пузырь. То же самое было с рынком железных дорог в Штатах, когда их строили массово, вкладывались в акции компании, потом они рухнули. В несколько десятков раз, то же самое было с золотой лихорадкой, кстати, очень, очень рекомендую всем посмотреть недавно вышедший фильм «Золото», очень отражает золотую лихорадку ICO, mm -hmm. то же самое происходило с рынков тюльпанов в Нидерландах, когда на пике за луковицу можно было дом купить, собственно, немножко это немного напоминает и нашу криптовалютную историю, когда за биткоин можно, можно квартиру купить было на пике, вот, соответственно, пузырь этот, конечно, сдуется. То же самое было с рынком доткомов недавно, там, в нулевых, да. То есть все думали, что сначала, да, все, это там новый дивный мир. Если нет сайта, значит нет бизнеса. Сейчас думаю, если нет блокчейна, нет бизнеса. Вот, то есть человечеству сочно обшибаться. Моя как раз магистрская диссертация была посвящена исследованию оценки стоимости интернет-компаний и исследованию наличия пузыря на этом рынке. То же самое сейчас происходит с криптой. То есть рынок охладел, на него все ждут приход крупных институциональных инвесторов. Очень хорошо, что ввелись фьючерсы, соответственно, благодаря этому цена не будет так скакать, будет более прогнозируемой. Возможно, сюда зайдут какие-то большие институциональные деньги, но опять же, иксов ждать от всей крипты подряд не стоит, то есть стоит сформировать какой-нибудь может быть долгосрочный портфель и забыть о нем, временами пересматривать. Возможно, управляющие фонда Диекса как раз помогут нашему, нашему сообществу в этом, то есть они профи традиционного финансового рынка. Сейчас рынок э, крипты стал уже не таким диким. Он уже начинает подчиняться правилам э, типичного фондового рынка. Там можно уже какие-то коэффициенты э, выстраивать, какие-то регрессии строить, в зависимости искать, э, вот, заниматься составлением портфеля. Ну естественно, можно пытаться еще э, найти в глине и воде какие-то золотые самородки, золотой песок, но таких компаний будет... Э, появляется все меньше и меньше. И все реже и реже они будут приносить прибыль. Так что, скорее всего, именно портфельное инвестирование в ключевые монеты и долгая соответственно, лонговая позиция по этому портфелю, только она может принести какую-то прибыль. Ну uh -huh. и, разумеется, вкладываться в DX, покупать DX. Это одна из, один из тех проектов, который сделает, надеюсь, X в этом году, ближе к декабрю. Ожидаем, что он все-таки выйдет. На уровень хотя бы одного доллара. Отлично. Благодарю за ответы. У нас по традиции в заключении мы делаем 5 минут вопрос-ответ, но в связи с тем, что мы сегодня настраивали технику и в связи с тем, что максимально понятно были даны ответы на все вопросы, то есть вопросы формировались тоже заранее, да, мы сегодня это делать не будем, но все-таки если у кого-то остались вопросы, когда закончится прямая трансляция, вы можете прямо в комментариях их прописывать и на каждый из вопросов мы переправим в ладу, если мы не будем знать ответы. И Влад, я надеюсь, нам да, в ответить. онлайне в текстовом виде сразу отвечу, не проблема. Коль уж вы сейчас ищете место, где написать комментарий, заодно обратите внимание, что можно подписаться на канал, поставить лайк или дизлайк, то есть можете повысить свою карму, своей активности. Все, друзья, большое спасибо, нас я смотрю чуть больше, чем 400 человек, очень хорошая посещаемость, это очень здорово. Влад, большое спасибо тебе спасибо вам. за время, которое ты нам уделил и за ту возможность, которую ты нам предоставил со своей командой. Большое спасибо. спасибо. Хочу вам также пожелать удачи развития канала, очень полезный интересный с удовольствием будем наблюдать и рекомендовать во всем сообществе хорошо благодарю Влад. спасибо вам до, до друзья свидания. до скорых встреч хорошо. спасибо что пригласили пока